Всем доброе утро, встречаем Вячеслава по адресу Дневники 6, наши сторонники, да, привет, У тебя из этой стороны. Окунь, давай, чем-нибудь говори. Слова? Да, слова. Но сегодня в какой-то веке не, не я, главное, действующее лицо. Да? шариком да. С шариком, вот пришел, у меня да? есть шарик, завидуйте мне все. Вот, сегодня в какой-то веке не я, главное, действующее лицо. Вячеслав Ильич у нас вернется, не знаю, через сколько, очень-очень ну, скоро. Собственно, 7 минут осталось. Да, уже счет на секунды, что называется, пошел. Вот, поэтому собрались, вот встретились встречать. Поэтому я думаю, что сегодня не, не мои слова самые главные будут, а его, какие он скажет после выхода в общем на свободу поэтому что следите за новостями будем рассказывать какие у нас сегодня будут перемещения пока вот мы сами еще до конца не определились но как бы это будем какие-то сегодня действия новости но первая наша как бы мысль о том чтобы он вышел да, да так да. как положено так как он должен выйти через прекрасный выход да там где мы заходили к нему каждый день да не где-то с заднего двора в другое место, чтобы его не отвезли, не увезли, чтобы вывели как положено. В 6 утра. Вот. Ждем, надеемся, на чудо. Костя в 9. Костя в 9, Костя да. В 9 вечера тоже мы приедем. Конечно же, встречать. Костю не оставим. Не забудем. Слушай, даже дождь заканчивается, по-моему, нет? Но... Дождь дорога будет хорошо. Угу. Собаки пришли даже встречать хотя был собак не, ну, окунь-то у нас, собственно если бы не окунь, то ура! ура! ура! ура! ура! ура! ура! ура! ура! Ой! ничего, ничего с собаками, что привет Привет, привет Привет какой красивый какой ну, Я причесал в <с> первый <с раз за 15 суток Как мы рады тебя видеть Видеть тебя в 6 часов Даже чуть раньше Жена мало, пап, не мало Я ну, что... ну давайте общее фото, да? да. Давайте да, что... куда-нибудь. Смотрите, сколько у нас да, народу, на народу пришло. Спасибо да, знаю, вам, друзья, да. за поддержку. Ждем всех вечером да, на эфир. Что, смотрите, а как, как, настроение? А? Как, настроение? как настроение ваше? Как настроение Бодрое, там у меня было достаточно бодрое настроение. Хорошо, да, как рады, побежали? что вас встречают. туда куда. не обижали, не что, все хворят. Да что вы! Там такие люди прекрасно работают. Читал. Это единственное, чем там что, можно Ой, расскажите, что про Не скажу. Почему? Это Апрель... очень важно. <свист> <литература>. <свист> Нет, могу сказать, что почитал, конечно, Ленина. Я. Естественно, я <свист> читал конечно, о государстве. Прочел апрельские тезисы такой маленькой. В общем, в книжке нашел новое. Оказывается, Ленин в то время говорил о том, что. Не нужна армия, нужен вооруженный народ. Я очень сильно удивился, потому что я почему-то забыл. Но иногда. Вы все время надо... про это говорили? Я все время говорил, но я не думал, что это лично сказал. Вот в чем дело. Ну да, и так далее. То есть я прочитал много, но что еще не скажу. Потому что это как бы. Тогда да, будет да. понятный ход моих мыслей. Чем планируете сейчас заниматься? Первое, что сделать? Не, ну, первое, сделать артподготовку вечером, наверное, потому что... Пообщаться с близкими, со своими, ну, я не знаю, как там выкнуться на воле. Потому что там, конечно, сужается сознание, безусловно, в четырех стенах. И еще бы не говорили про очень хорошие условия, конечно... Э да очень вот, крытая, крытая тюрьма есть, крытая тюрьма, тюрьма, это открытая тюрьма, ее ни с чем не сравнишь. Как с чувством клаустрофобии? Да не, у меня нет такого чувства классафобии. Да? да, я наоборот очень <свят> А вы один были в ну, нет в у номере. меня отличные были напарники, они че, часто. Ну, один-12 суток <свят> просидел, и я вывел такую интересную форму. То есть, Основная масса людей там сидит просто так Ну за штраф 500 рублей, например, которые они не, не оплатили Или еще э по каким-то, ну совершенно немыслимым вещам Там вот э сидел товарищ, который полтора месяца назад вышел на свободу Ну и он находится под надзором Он напился, врезался в дерево и Его посадили на 10 суток, казалось бы, все должно завершиться Потом прошло, его выпустили и посадили снова за то же самое То есть первый раз его сажали за то, что он пьяный был за рулем А второй раз за то, что он без прав был за рулем Но за это же самое право нарушение. А потом, в общем-то, сейчас третий раз у него будет нарушение надзора И он уедет обратно в тюрьму То есть совершенно какие-то немыслимые вещи чудовищные для меня Как для юриста, совершенно непонятные И у меня такое ощущение полное возникло Что там наверху вот сидит Вова, там другие такие малифики у которых есть просто громадное желание мучить людей, пытать их, мучить, делать так, чтобы им было плохо. Вот другого ощущения у меня нет. Есть какие-то слова вот в своей группе поддержки, которая вас встречает? Ну как? <соцентричные> Не ждем, а готовимся. <соцентричные> я могу <сказать>. Два слова <соцентричные> про э, Демушкина. Да, про Демушкина. И, ну, я... ну во-первых, я узнал э, там за решеткой, что что его посадили, ну, я, конечно, сопереживаю, и я понимаю, для чего это сделано, что это абсолютно политический заказ. То есть иногда мы называем некоторые дела там политическими, хотя они не всегда, не до конца политические. Здесь на сто процентов политический заказ. И я надеюсь, что власть скоро сменится, и Девушкина окажется на свободе. Скажите, удалось кого-нибудь завербовать? Знаешь, я честно скажу, я выхожу, нас содержали раздельно с моими соратниками, вот, я выхожу из камеры и случайно прям, вот это вообще такое не бывает, стоит Костя, и, а он сидел в очень большой камере, я там маленькой меня как бы гулять много отдельно ото всех выводили, чтобы я никого не завербовал. И вот так показывает, но ну, нужно понимать, что это стоят за люди вдоль стены, вот так. Соратники Так что понятно Все ясно С ней снились новые сны Интересные, символические Когда все время дверьми Такими железными Гремят Постоянно просыпаешься, но ну, привыкаешь Но после болгарки-то это не так-то уже, да? Да, да ладно, Соратники в Сочи но они посидят только по 9 суток. Хорошо. Да, у нас приехали еще из Чебоксар люди, из Тольятти, откуда еще я, из-за кого-то, из Мурманска, в общем, со всеми сейчас. Я что могу сказать? На всех Такой вариант, то, что сейчас происходит, это закаливание. То есть, понимаете, людей, которые сидели 9 суток, в общем-то, уже ничем не индивны. Да, и, и, и ничем не напугает. Поэтому, когда, когда раньше, вот, наши соратники говорили про путешествие в спецмашине ЗАГ, и что это, как-то, в общем-то, не очень приятно. Сейчас вот ну, большинству, я думаю, будет по барабану, после того, как они это прошли. И... ну... Привыкает. Человек ко всему привыкает и понимает, что это не самое страшное. Понимает, что, наверное, те вещи, которые мы занимаемся, они главнее здесь. Вячеслав, а можете прокомментировать, О, почему нет, нет. вы не открыли дверь, а вот именно дожидались, что будут главные? Можно я скажу? Я мы первая. Мы просто, просто не успели даже. Нет, ну просто мы проснулись от того, что да, мы ее пили долбили тоже. дверь так, что она там дверь прогнулась, металлическая, железная. Понимаете, с бросой за двумя дверьми вы начинаете слышать, что ваша дверь уже так это прогибается, и следом идет болгарка. То есть они То есть не вызывали они... МЧС, не ждали час, там, два. То есть она буквально в течение пяти минут все случилось. Мы еле помню, успели пяти, одеться. Пяти Тут уходит, Вячеслав Шлавович, очень популярная конспирологическая версия, причем очень популярная, о том, что вообще не было взлоба. Это все постановка, и вы договорились с переодетыми людьми, это все... Переодетые люди, как да. сейчас удалось узнать, с двух часов ночи. Помнишь, ты да, же приходил да, к нам, да. они же тебя пасли, да. эти переодетые люди. из с двух часов ночи, в общем-то, наблюдением всей этой операции занималось более 60 человек. Сейчас я это знаю точно. Есть... И, а вы знаете, что они все московские, всех их отбирали? Да, а, отбирали, отбирали. Знаешь, туда, каким смотрю. образом? Спрашивали, То, спрашивали смотрят, да? знают ли они Мальцева и смотрят ли подготовку. Вот это главное было условие. теперь-то они смотрят? Ну, наверное, теперь. не Теперь и те узнали. Вячеслав Вячеславович, проживайте, пожалуйста, свет. Вас привезли в Москву, и ночью вас не было нигде. Утром состоялся суд. Где вы были эту ночь? Нас притащили с Постей в... УВД Лужники, лужники. там был в общем не был никого причем документов тоже не был никаких и если сейчас вот Кости будет сидеть здесь до 9 часов совершенно незаконно потому что его фактически задержали в 2 часа дня вот. потом нас отправили значит в Лужники и там мы сидели в том месте, которое там комната личного состава, что она называется а, а сейчас раньше это называлось Ленинской комнатой и нас там держали до вечера пока не составили всякие протоколы, которые абсолютно тоже незаконные. Почему? Потому что, как они утверждают, они только установили, что это там был Мальцев, Зеленин и так далее. А все документы у них от 28 числа. То есть, если они от 28 числа установили, то в соответствии с административным кодексом протокол должен составлен быть в течение трех дней. максимально. Это максимальный срок. Другого не предусматривает административный а. кодекс. То есть, они сами нарушают свои собственные законы, причем вот просто берут их и хоростаптывают. А, а должников, когда сгибы были? должников? До Лужников в Тверском, Тверском? и, и... и Бошников вас, вас не... зовут? Нет, нет, на не, летает, Петровку на Петровку привезли, Давай, потом в, это, в Тверскую. И я вот нет, хочу сказать конкретно насчет суда и многим другим, вот нет, тоже, не а, что... И когда вы ждете кого-то из сидельцев, вы смотрите хотя бы на полицейские машины, которые раскрашены Меня 10 раз к вам подвозили, да, да, да, я просто ничего видит. не мог сделать Я мог только рукой постучать, но там темные стекла Если вы просто заглянули в машину, вы бы уже знали Ой, Вячеслав, расскажите поподробнее, как вы открыли, как вам разрешили да, дать знак? Вы же подъехали? Да, тогда. Но я, уже, я уже понял, что это, Ну я как-то перехитрил людей Про здоровье спрашивают ну, да, да, нормально, а что? От, отдохнул две недели. Вот не, ну вот после сердечного приступа все спрашивают, как в твое сердце. Не, ну после сердечного приступа люди в больнице, конечно, должны находиться, по крайней мере. А ну, не... ты был в состоянии, ну я да, сказать, я покоя. по -почти, почти в больницу был. Ну, десять дней, да? да? а? дней лежать нормально. 15. 15. 15. 15. Ну, первые десять дней Как вам еда казенная? Ну полезная. Так, я, я бы не сказал, Нет, тут продукт. восхищаются, я бы, Марк, привет, иди сюда, я тебя хоть О, обниму Да, вот опытный, вот да Ну лучше его спрашивать, он больше здесь не Он я больше съел, съел. Больше Он больше съел, съел. Да. Так, так, что что, Мы как раз совпали, то, но я его не видел, нас держали, выгуливали отдельно и я сидел в той камере, в которой сидел Навальный. Да, вау, камера ты, номер... Малкина... ты там расписался? Нет, я Но... ты, знаешь, не Здесь был мальчик, на как стенах. дети пишут. Но, номер пять, камера такая вот символичная. Неделю назад вышел Ляскин, он сказал, он, вас разводили с ним. Да, обязательно. А, и с Марком, и с Ляскиным, и с Зелениным. То есть причем у них совершенно немыслимая ситуация, гораздо сложнее, чем этого козла, этого волка и капусту в одной лодке перенести, потому что там политически гораздо больше и нужно, чтобы они погуляли. Поэтому спрашиваю, а вы на прогулку пойдете с надеждой, с такой, что скажут, не пойдем. А если пойдет, то говорит, ну мы через полчаса придем, а прогулка часы. То есть вот стараются все время все урезать, потому что у них просто не хватит времени на все, чтобы людям позвонить, погулять и чтобы они при этом не пересеклись. Слав, ну еще скажи, пожалуйста, какие здесь э, работники, как относились? Вот это важно, я думаю. Нормальные, мне, мне вообще хороший, все... хорошее. А, да, мне, мне все в этом отношении понравилось, да, только, конечно... Есть тут некоторые вещи такие, тут работают очень красивые женщины, которые, в общем-то мужчины, которые 15 дней сидят в изоляции, и такая... Да. Её зовут Анна. Анна, да, <свят> её зовут Да, Мишан тоже знает, Поэтому тут все облизываются, ходят. Конечно, очень смешно это выглядит. Это один из методов. Да-да-да, истязание, метод истязания. Ну что, друзья, давайте сфоткаемся и, наверное, без культуренцию еще оставим доедание. Не знаю, сейчас пока мы вот будем все решать, что нам делать. Давайте в Давайте, Давайте не больше сейчас. Больше нет, нет, сейчас надо сфотографироваться и Полукругом. Полукругом, вставайте да, все. Да. Да. Куда? Да. Вот куда нам к воротам. Давай, шариками. Да, да. Рас... Да. с шариками. Веселиться с шарами. Да. Да. Это, Да, свой свет. Погаси, нет. Да. Да. Кодазон, Забирай, полукруг. Давайте, а, а где? Кто-то у нас, в основном, все снимают. Не-не-не, все Не-не-не, все вставайте. Да, давайте высокий можно подальше по... слава, слава. Да. Спа, а, выстраивайтесь. Спасибо. По... Спасибо. Маленький вперед, маленький вперед. Да. Вячеслава вперед! Нормально, я хорошо от машины бы отошли да чуток. Давайте от такой. собаки о какие красавцы. Какие хорошие! Так, ну вот, мы фотографировать не будем, но снять снимем. У нас еще вот тут сколько? Окунь! Ну что, шары, отпускаем? Отпускаем! Свободу Мальцеву! Надеюсь, то, что половина застряла, это не так. Это яйца судьбы! Ну все, да, где? Нам ехать надо. Да, ехать надо ведь, что, что? Прием. Давай, давай, Ён. В обед девять. Спасибо вам. Да. Нам спасибо. Ну, вот, что все. Дайте, дайте мне мужика. Нужно решать а оплатить мужу. вечером в встречи. Ну сейчас решим, да. Кашлан. Серега велар подготовку быстро. Полез. Не нормально. Мы, ну ну уже, раз, так, весело. Идешь? Придем, да. Спасибо. И да. смешно. А в Локино еще кто-нибудь поедет? Вы-то вы вы лоспуль сейчас, да? Да, да, да, до дивана. Все, все, куда? Все, садись в машину да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, все, да, да, все, все, да, все, да, лезть, уходи, да, да, так с каких хотите таких у вас только не нужно тебе Их надо отдохнуть немножко в девять ну не нормально ну к семи ну, можно да мы там садись садись приезжайте. Ты, весь намок Что, Что, вперед слава ну. Ну, так все всем до свидания все садитесь Эксклюзив. Давай. Привет, привет. Ты видишь? Кто? Да. Привет, Ой, я рада. Да, как взрывай, мы переживали. Взрывай. Че, как Ой. у тебя дела? Нормально? Че там у вас? А это вот Елена Блинова, наша да, героиня. Не... А, не, я же снимаю, а. да. Мне с Екатеринбурга написали, что Евгений Чудновец тоже хотела приехать сюда. Но что то я ее здесь не вижу. Дварь спит. Серый, так что Варь должна проснуться, а папа Воспитатели дома. всей страны объединяйтесь. Да. С <свят> той, с той стороны. Сейчас не едем мы никак. Ну все, да. вырубаем эфир. Спасибо, с с счастливо. Э Скажи чуть людям. Все, давай. Все, пока-пока. Поехали. Пока-пока.